Всю ночь шумел холодный дождь, Из грома встал умерший вождь. Бродил сомнением по умам, И тень укрался по пятам. Замерзших путников ночных Пугал прищуром глаз слепых, И сквозняком из всех щелей Сладкоречивый лил ель. Просто на восточную Это Будда. И тут же Будда. Не противоречит нисколько, да? А это их уже восточный деятель. Как его зовут? Вот. What's his name, please? Кошимин? Да, thank you,